При этом э, Амиран Сардаров и все большие каналы там матеряться, там телки, то есть там то, что в принципе о чем ты сейчас говоришь, что это не нужно показывать, если мы говорим про подрастающее поколение. Ничего здесь... хорошего в этом нет, Макс. Ты же самый прекрасный. Я управлял. понимаю, но на этом как бы очень многие живут, получают трафик, получают просмотры, получают ну, известно. Хорошо, а, ну, а что ты оставишь после себя? А чем ты сделаешь мир лучше? Так или иначе, каждый предприниматель развивается по уровням. Сначала ты закрываешь свои базовые потребности, потом мечты и желания, потом ты начинаешь отдавать, а потом менять мир. Если ты не перейдешь вовремя на ножны ступень, ты просто свалишься вниз. О чем, о чем эти люди думают? Что они привнесут в этот мир хорошего? Я не понимаю. Так, это большая ответственность, особенно у блогеров. Блогеров смотрит очень много, молодежи. Люди должны думать своей головой, пиздеть. Пиздеть люди любят в России очень, очень профессионально.